День России ⁇ это еще один повод вспомнить историю страны. В честь празднования Института Казанского федерального университета организовали тематические акции в режиме онлайн. В Инстаграме Инженерного института пройдет конкурс ⁇ угадай мелодию ⁇ а также тематическая викторина ⁇ Я живу в России ⁇ будет э, статья, направленная на информирование об исторических событиях. Это будет в плане постов в ВКонтакте и в Инстаграме. По этим э, всем статьям... Будет э, проведена викторина в истории, получается, событий, традиции страны нашей. Ну и проверка знаний студентов вот, в этом виде викторины. Видеозарядку «Россия – спортивная держава» проведет Институт управления экономики и финансов в социальной сети ВКонтакте. А Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем проведет викторину по цифровизации в России ВКонтакте. Напомним, что реализация цикла онлайн-мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России, началась еще в период 7 по 29 апреля. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте КФУ 12 июня. Лилия Баталова, Универньюс.